Всем привет, весом Макс Риск, я только что вчера пропустил битву кланов, только там одну игру сыграл, я не знаю, сегодня можно, а потом, да, ведь время прям успел вовремя с ним пятница, сегодня можно, так скажем, пересдать, еще раз сыграть. И там еще три сердечки, я один раз победил записал ролик. пожалуйста, дайте мне шанс. Пока что лайк ставьте, подписывайтесь на мой канал, мы ждем шансы. Я не знаю, что там будет. Возможно, будет новая битва кланов. Но почему так быстро? Вот Предупредите хоть как-то. Уведомление включите. Так, пока что мы не знаем ничего Нам клаш, клаш легионы, Legions не впускают, поэтому подождем. А пока что подписывайтесь на мой YouTube канал. Ссылка в описании. Или просто в поисках макс риск. Там вы видите удивительные ролики. Итак, ну что, давайте молиться, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, спасибо, сори, что я не успел. Так, то завершение битвы два дня? Слава богу, хоть как-то, да? А то, блин, не успеешь никак, нет времени. Пошли уже по быстрому. Лавку давай посмотрим так посмотрим квесты потом уже колда так удачи удачи вот там уже прокачай кого-то псам этого не нужно пса или нужно пса блин не такая карта и блин это донатер блин а -а -а. не та карта блин также были другие карты ладно так уж и быть Блин, это та карта нужно все захватить друзья все захватываем псов не знаю пролять отличное место Тут я и начну штуки Тут у меня есть преимущество. И там есть преимущество. Ты вообще здесь выигрываю. Кстати, тут у нас Хелэн. Да что ггел год. Тут прям украсили? Это потому что я зимний Да блин, ну хватит нет. Тут... Ну пожалуйста. слышите меня. Друзья, они не работают. Да чтоб вот там. Все, все рухнет. Ладно, друзья, если я прыгаю по экономике, то скажем. Это все из-за того, что я ему подался, но реально. Я ему немножко поддаюсь, слушайте. Давай в бой покажись. Вот можно он тоже отправлять арту. Все уже не будем брать. Лага, это ж Первая серия сейчас записана. Записывается. Сразу лаги начинает. Где Новый год Где бразик? Где лаги блин. Давай. Вперд! Чтоб поймали его там, вот вдруг нападает, красава, давай. Эй, люди сюда, нам по-быстрому бы Он уже призывают. Да, блин, кусать всех. А, так у него же башни чего там? но я не против, что было бы у него еще одна башня почему так потому что он будет играть Бойка, здесь сбор точки здесь теперь база новая вот здесь что враг сразу не, не напал и не пробил кстати как-то на уход тоже есть да тут тоже есть на уход вау там ж нет зимы, лего Ладно, нормально. Так, летающий теперь начинаем делать. Вы ночью будете базово хранить, летающий. Да блин, буду вас прикрывать. Пару штук их взять. Ну что, но ну, проверь к -а, напал у на нас. Он напал у на нас. Знаешь? Нафигел. Ловить. Он понял, что вот труба строить, да, ну и что. Пошли. Войте номер. бан отрядом Да, нужно еще успеть, знаю. кого Что-то строит. Сразу на базу сразу стройте еще одну базу вдруг что-то будет нужно патру... Патру... патрулировать а то вдруг что-то еще одно будет да. Шо, напали а как а как это быстро йоу что происходит поюйте А, у тебя не летающих. Ну что, придется тебе врубить что поделать Вот так он от нас не убежит Он кстати некоторых вырубил но вот О, оказывается умный да. На базу. Офигеть. Офигеть. Какая у не ⁇ орда. Изенчик, блин, изенчик. советую вам по-быстрому там позырить мы будем кучу-кучу призывать да нужно еще вам крутых персонажа брать призывать будем тут чтобы хоть остаточно брут давайте будем призывать сильнее уже. там за О. Спасибо за трон. значит он только одну базу угу. идем сюда вот патруль за патрулем борточки думаю менять а у нас вот что мантация нападение да твою ж дивизию падение поля эту базу просто в атаку не просто нет задачи ну как это работает кстати друзья подпишитесь на канал лайк чтобы я наконец таки понял как это работает ну реально наверное, мне, потому что нет мне просто 2 два персонажа которые они летающие а у меня нет таких летающих персонажа он проверит нашу базу почему бы никто не против даже так вот так, буду ремонт включать такоето на своем маленькое на будет ну, почему такие персонажи появляются ну, так внешне сильнейшего разработчики вы нормально вообще ну, будьте прокляты разработчики да просто я не знаю даже что им сказать но ну, реально все на кирдык есть единственный шанс копить окей okay. Ну не знаю сработать или нет Мы уже тут смотрите разработчики клашили вон просто думали головой прежде чем задавать данную событие Блин, ну как отразить атаку нереально ладно что ошибка у вас тут также тут тоже ладно у не все вижу он еще играет. Нет, слепой значит. Окей, слепая игра так слепая. Угу. демон Ну не было шансов, в принципе. Они могут э, сил сам не скажу опять. Чуть-чуть прокачу. быстрее, какого левела еще? Есть еще единственный шанс. Есть еще единственный шанс. Ли мы друзья постараемся ну если проиграем то знаете играйте игру elju wave самый хороший добрый раунд ну, еще код мои друзья тоже можно нашу канал найти покусайте в принципе мне уже скучно пошел сайте Ладно, друзья, все было классно. Но, ну, в принципе, я не там немножко не успел. Ну ладно. Oh, Тактика такая вот обычно она даже не ворачивается. Что про А, ну будь проклят клан короли, блин, донагерь, блин. Да, ну, достали, не называется. Не Нового, а позорный год. Так, а там два дня два дня а даже не счетчиком а вот блин вот я тебя найду потом да будкирдить по голове поддам дам я дрянь ну кут они новогод это спозорно пошли его Первый Новый год позорный. Ми-ми-ми. Кончи. Ну-ка. Бритто Айч тоже прикольный гранток Клаш. Оп. Клаш Джонс. Клаш. Аджу uh, Эджуэйвс. Вот. Там прикольно, кстати. Сейчас тут строить, я нам потом у него там, да? Класс так, кстати. Реально классно. Я Если прав, что-то буду вонуло. Ну ладно. Не так. Ну. А -а -а -а -а -а -а -а. Слушайте, друзья, он реально эту тактику использует. Ловить, ловить, блин. Еще базу построил, а как он узнал? Мои ролики, что ли, смотрел? но ну, не все, друзья. Нужно все ролики строить и гады еще искать. Новое. А тогда вы уже А так, ну. лед волет. Не мой. 10 уровень, слышь? Ну, олигарх. Слышь, олигарх? Пошел Я тем более по этому уровню. Покажитесь. Сейчас покажу. 6 Разработчики, вы ненормальные, честно снова говорю смысл создавать игру такую вот бессмысленный ладно проиграли так проиграли нужно смотреть сначала а я хотел так защитить значит мне друзья будут новая тактика ну старая тактика непобедимая как на ролик назвать нового вот конечно не осмысленно называть я не знаю название пиши комментарий как хочешь назвать данный ролик не ну принципе можешь такую тактику использовать да это трусы да, ну, как понимать 10 10 что трус Ха. да ладно 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 так, значит, АВКРДБЛ Кра. Клан короли. чтобы Клэш Леони. Сдохли все игроки. Вау! Голос звучит. все сдыхайте, крови. Клэш леони клан. И еще этот чувачок. Нехинс. я думаю, не сдохнут. Но если не работает тактика, то что -то нужно тут колдовать снова где-то. Можно сработать. В реальном жизни потом умрут. И все будет классно. Что-то Да ладно, В общем, стрейкит клан. Вот вот многие так халтурщики, блин. А что по этой игру так быстро наших мира? Сильнейшая взяли. Конечно но дают а донатерам дают славу капец блин Надо наказать их вот Но ну, разработчика поверю почему бы и нет так как же их сделать такое ну не есть план да нужно сделать что-то доказать что они слабаки они будут и круче ага. значит, того на мать пиши комментарии как им сделать так чтобы клашельион уважала не либо. а только -то в тона еще не уважает это нужно что давайте сначала одну один песик, и все хватит думаю потому что так нужно сбором атаку пока дойдут пока враги придут нам кирдык конечно атака как думаете, враг может запускать что-то в ват? Кто же его знает? Это не запускает. А, он Я пока. Сайт тогда. там. Кирречники бывают его. Да ладно, мы же экономику порвем, конечно. Сила еще. Я ж сил взял, О, отлично. Все будет больнее. Победа, да неужели? Я думал, что я уже не верю в это. мы должен быть воин как я понимаю. Да, хай ремонт делать слушайте реально, если будем бить, то он будет ремонт делать. давайте летачика возьмем еще. он такой, по нашего кусаки пошли откуда? куда мы? летающий. ура победа! обычно тактика сработала на каком-то шестом левеле, наверное, младшем нескольких давайте беда силы, Ну ладно. Лично. Вот так тебе владимир Путин, да? На нас напал, слышь. Блин, еще пол можно брать. четыре раза или буквально 2. Сокольма ща нужно? 2-4. 4 четыре. Четыре боя еще. 6 будет. Мои победы будет 6, тогда цифру. Как по мне. да я буду стабильным. Ну, друзья из-за такой наивности разработчиков что копать даже битвы кланов там есть хал который ставит эти базы. Это нечестность. Несправедливость. Хороший. Это он, кстати. Да, это он, отлично, чувак. А, ты понял уже мою тактику. Блин, надо не повторится. И повторится. Если будет повторно, то будет вообще ну, кайф. Повторим попытку. Если что построить то я вот так тогда буду отступать зачем мне эти напряжки На, пошли вот так возможно тоже будет сыграть вот нас угу. так давай пишут песик толкнул побольше чтобы прям уже напали как следует нападайте Все, патруль пошел. Давай тогда минерал соберем, чтобы по-быстрому там что-то взять, что-то отнять. Так, уже был прошел карту. Большая карта, он, скорее всего, укрепится, Укрепить там что-то важным. А вдруг да, а вдруг нет. Вы знаете не враг Ищите. Все же ничего не придумал. Так и ошибка осталась. Тиреочники нападают на меня. Вот, блин, кусать его нужно. Мне еще редины дают, класс. Кирешники против гнолов никто. нужно было раньше что-то делать. Да, ну на ролик ролик не стрел Возможно, начинаю старый ролик смотрел, но и новый не смотрел. Это очень плохо. Нужно тоже новый. Так, что он тут призвать уж Силу Силы возьму, чтобы по быстрому он, наверное, будет жаловаться, скажет, ну как, так блин я старался. Ролики смотри, ролики. Итак, призывает. А, Гаргули призвал. ё он Гаргули призвал. Класс, давай тогда будем его, не будем его убивать, будем его дразнить. <с> Почему бы нет? Или мы сразу будем рубать А че он включает? Ладно, кусайте это вот, подразним его. Да-да-да, конечно. Ава на горгуле. Там опять кирощников. Он надеется, он надеется. Даже не знаю. Кстати, а возможно так выжить? Все, а там ничего. Опа, насколько тут тел кирощников? Класс, я их все. Ты будешь ремонтировать там? Да интересно, что будет, если врага останется без защиты? Он может как-то набрать минералов, тоже интересно. Мне просто нет друзей, придется экспериментировать. Так, напарник, отлично, сейчас горгуль вырубим. Э, на меня отвлекаетесь, горгули Ладно, выйди сюда вот. А, базу еще тут строить. Эй, нолчик маленький. Надо так охватили. Да неужели проиграл все-все-все ладно войти вот а может потом он как-то остановится хочу узнать а реально остановится? какой-то не вау или у него тут нова, кстати а вдруг а вдруг Интересно еще реально эти там база нужно узнать я проверю сейчас дожди там еще про возможно там что-то мучного пошли проверим ну что Что там делаешь Чего нету даже базы э -э -э -э -э. бежать а там а вдруг он тоже там скорее всего уже вышел сыграю тут его нет Я вышел тогда его добьем и все вот так вот Давай силу в конце. Бом, Сила поможет. И что там? Жив? Угу, отлично. Так, у него две карты. Скорее всего, вот Поднимаем покупкам 75 очков. Нужно как-то приезжать еще чаще. У нас тысячи эм, пешек. Вот награда Нужно еще мечты тысячи, чтобы куда-то перейти на ладью потом коня, слона перезя и короля да кстати здесь побед за 10 победы по побольше за 6 побед такой если на да такую обычную карту редкую эпическую модучека не моя любимая карта блин я нам круту проиграю блин не любимый план еще капец две вещи любимых скорее всего проиграю но если я из псы раньше него запущу то возможно я выиграю а он тоже псы запустит, мне прокачиваем псы 3. Вот нужно 4, чтобы быстро врубать. но ну, если получится, то я и буду прокачивать. Так, точка сбора меняем. чтобы хоть как-то быстро доходили к врагам. И сразу их вырубали. Псы в Потому что кирочники могут завалить собаку. А вот у нола они смогут. Они еще регинешки делают, копятся не дачи. Вот так прям по одному, <laughs> ладно, в принципе, ладно, Это шутка. Там, пока дойдете, подумаем об тактике. Может быть, что-то построить, вам уже поздно. Пас. Ой, гад Как это пульта да ладно блин кусай кусай губ на маленьких чтоб прям ему было побольно атакуйте, атакуйте пацаны откреплению уже тут окей сейчас будем врубать этого мечка лови его в а ты кусай граждане также этого реально этот маленький рака прокат уж или как там его сильный персонаж ну, атакуйте призывайте может быть побольше нужно будет сделать нормально поиздеваться вот так теперь больше ладно база Было прикольно кстати экономику сломали и как будем дальше делать я вот не знаю весело что еще нас на вообще мало так летчиков можно в принципе атаковать это будет вот мало а давайте проверим Пора верить, пока что. Какая-то свою щенку сам побыстром грубить. Нет, Нет, так нет. Атакует тогда. О, он начинает выступать. Убай! есть шанс конечно может ладно на базу мы там хоть тоже война пор вырубали нужно строить еще одну базу ну чтобы было больше типа сейчас соберем блин нам тут тратить начинаем количество Это нормально М -м, кстати да вы можете проверить вдруг мы там еще будет его будем патрулировать отрядом. Блин, нас тут не хватает. Давайте в новый запустить. Один новый тоже не мешает. Я же что он тут будет. Я сломал. Ай-ай. Раз, два, два. Проверьте, вдруг он там. Нет, тогда можно будет уйти. Я, я хочу еще базу поступить на улицу быстрым пожалуйста 400. потом хоть не столкнулись с врагами. ой, -ой, -ой столкнулись так быстро уже ладно в принципе чувствую что проигрыш будет <laughs> чувствую что да Раз, все у нас есть сладчик точнее здесь что тоже было база в принципе логично ну, там минералы может быть уже автопланер все ну, какого-то призвать ну, больше больше регионов. а надо да, большого кстати одного можно в принципе давай отрубим здесь там, мы, короче, там вот тут гигант такой медленно такой быстрый Но, совы я не вижу сова она не нужна о блин окей что там еще? сова у тебя тут сова уровнем эй а этот гоблин нужен должен... ну да тогда Сейчас поделать Вай, второго еще сова где Я вроде сов заказал нет пробую еще раз попробую еще А ну-ка пойдем сюда вдруг. Вот сала тут нет. Да, подойти здесь, просто оно количество уже скоро будет на максимум. Как он... Да. Экономику разрушаем, как они нам. Вау! Uh -oh. wow. так... все, все, все, у меня начинают. Идти на нас посадка. Уже готовы к битве? Mm подожди немножко камушка так давай строй нам нужен еще плод плод кстати можете вот, Убивать купать Здесь а. значит, отдыхайте, так, посадку. если будем так продолжать, слушайте. О май гаунд. Я понял, что он тут мутит. Гигантиков. Э, сова тут у нас. Сова, значит. есть слетающий, кстати. Слетающих вообще Нет. Не офигел? Ел, пацаны, кто-то может врубить, пожалуйста. Нет летающих ни одного. Очень жаль. Вот, блин. Папай, копай. Хоть как-то, ну потом сможем что -то. Вот мы одного. Сову врубили, блин. Ладно, путь. Можно савону. Угу. Ну, пишу, что, что максимум. Тогда атака, атака, атака. Давайте потихоньку. Даже здесь копать тоже, кстати, очень круто будет. А мы тут тут там по уже напали на сотню ключи и ремонт. Клать на, дать Блин, выхари, реально тачерные чубаки, кстати, выхари, выхари. Пожалуйста, слышишь, ты? Я не знаю, я выиграл или нет, у меня просто охуендачевая колодом да? Так что никаких шансов. Вот блин. Минералы, господи. Здесь реально тут никого. Тут никого нету, кстати. Да, офигевший. Там тут у нас. Давайте. Сразу вырубать. Не нет, но я постараюсь. Мой регенер качает. Я на плаче. Очень... А тут кто? Чики-то базы? Ой. Прыгай. Да как это так? Друзья, как это так? У меня столько минералов, реально? Друзья, все, я тут не играю. Он бессмертный, он просто ремонт делает и выигрывает, делает и выигрывает. Это же невозможно. Сдеватель становится в да? Грань, куша, Эх, поражение это последнее. Он где? Он должен проиграть, алло. разработчики А ну сделали так, чтобы этот игрок умер в жизни, почему бы нет. Да. Ну да, я вижу Саву. Ну и шо. А пошел. Ну и шо. Мне рста выдали. А, ну и ладно. а Что я вам скажу? Не играйте клэш или он и на битву кланов потому что там рандом а у вас падает Смотрите, реально тут у вас ничего не, не упадают попадаете можно конечно конечно пасть и что Да победили да ладно окей в принципе но у них тут есть способность чем разработчик ну вот нужно они просто рандом на колоду мне давать бесполезно блин еще кучу монералов капец вот сколько деф играть <coughs> а еще чего или можно поиграть, в принципе ратушек как я не ловук кстати нереально классный пират нереально такие смерти то нужно узнать и купить сегодня <coughs> такой персонаж возможно так мои друзья играем с вами ну, просто нечего сказать о данной игре. So, значит что там. Какие миклыва. Я не видел, но я с демон, Потом посмотрим. Скорее всего, тут еще враг Посмотрим. Ну и аванчом. А он явно тут сидит, думаю такой умный тоже двоечный про лиза Не а не атакуйте угу даже ремонт включил, че в выхоре что собирать кучу у меня все колы есть кстати так мы конечно даемся. ладно даемся. чего знать не сначала только не крави а русский 11 и с докмена задрали 2 лега лега не две леги только тоже только танки все и там ратуша это пятый. Реджерс. Позволяем Реджерс. Прикольный как, угры? как угры? Рейджеры, он все не Только он. ну вот а ужас в Клэше не играть его заслуживает игры Майкоса. косы да, ну... очень сильный. Нереально сильный. рыбцы, а, он. Ах, тяжелые квостики, квостики тяжелые. Ну а что, давай его Избейте Они даже тоже не играют. Смысл наступил клан какой-то, который ничего. Ну добрый, королевный, я никогда не тут клан. И этот клан помню такой агрессивный, этот клан. Ч куча агрессивных. Ну, ну вот класс, да все классные, ну, я их всех встречал они такие злые. А, ты такой, я не всех заметил, может, на паузе рассмотреть, я не рассмотрел. О, 3 на 3, наконец-то хоть где-то поплавать в мечтах можно, Куда пошел? Конец, ты уже тысячи лет ходишь ничем не понятно просто ромдом на ага. хоть мая хоть что-то радует пошел, не знаю чем, а, а. да что такое? Не знаю, встречу или не встречу, но я попробую атаковать не все. Если будет база, то, конечно, будет кирдык О, сразу на меня, отлично. Горбить решил к вам еще один куку -ку. стой а я какой я не помню как Тогда я понял на базу. чем че? Чи... Ладно, за ними. В принципе, если успеем, то будет кайф. летающий рыцаря она обещали а то с прокату закончили на да? копать быстро может уже башню построим так давайте скорми там еще база как насчет еще кого еще казарм призвать это все да? Ваза, но, значит, на база при пранке но возвращайтесь на базу еще не ни дам никому это возможность угу. это вот оказалось вот здесь Ну ладно. Врать здесь капец. Так быстро я не ожидал. Ах, уж все сломали. Да, вот такого. Так, что как я помню да. Ага, ну тут кстати может, там там, в принципе, и соплодеть всеми ратушами, экономика да, угу. того раз, два, чтобы еще экономика тоже рвала, потихонечку вниз, ну вот такой вариант, силой давайте, приберем сила, если конечно будет сила. ну как там можно сказать, не так уж и много сил, прибавляет, что-то с первого не Ладно, вступаем. Я какая-то отряд писанец. Писанец. Это не правда. Юмор и че там такое? Кстати, да. Брак опасный. скап все сюда по быстрому стройке отряд ну, так, напал на все вау а реально как сильнее чем я а такие слабые кони какую ой, ой, ой. Так, Сутки сторону. На. Бахку везде просто. О, отлично, сюда за помощь, тиржа что строит нормально угу. строитель строит мне прям хватает на минералы это все это просто хватает а такой или резервирующий случай ну что будем делать максимально смотрите мы собираем собираем минералы на будущее Давай именно на будущее собираем так что строим вызываем лучше, конечно тут все стоит захватывать Почему бы чем раньше тем лучше это какая-то стратегия игра на стратегии только там мы оказываемся и мы тут ранены искать сюда не вот. решается излечить рану Раньше не было. Не Нападайте, <laughs> офигенно, да? Не решим давать. И не. Оставайтесь здесь. не знаю как он нас но если мы напрягаем вот его окажем такую отлично коняки вырубайте все как насчет этой база не знаю. хоть чем-то заниматься на но... давайте убывайте вот он отступает как агентство пей закрут вроде вот с кем мы должны встретиться с ним Вот, кстати, накидай, пацаны. Да. Или как? Взвлекающие моменты. я не нужно что-то буду моть столько ресурсов копаться ну-ка поступит базу базу базу -то, что... базу базу базу база базу база, базу базу базу базу базу базу базу базу базу базу базу базу базу базу базу Жительство. скоро подкопление ⁇ ему пора уже тратить ресурсы вот так вот и давайте спасибо не выше отставай нужно брать а давайте артунул почему бы нет как то скучно не сопли. Держим uh -huh. основа арда будет. Вот. Держим ждем да, чтобы потом всех вырубать. Атакуйте, не ожидали. Ага. Все, моя арда готова. У нас напали, Череда тут офигенно. Ну пошло дело, пошло дела. Тут сразу эликсир включает нет скати они ветер грубли сушки ладно в принципе я красавчик они а, перегнула про там может, даже ремонт сделан почему бы нет Ровняем. но давайте всех ремонт зачем там нужно брать меня Мои гновы, вот они идут в о-ху, вот так он. Ой, -мо. Вот давайте. Оказывается, в новом Бам, давай, давай, давай. О, у нас напали, думаю. Я вот там пересмотрю, конечно. Ага, не понял, но ну, вот тактика. Эти вот маленькие. окей возьму их тоже. Офигеть, откуда скулость? Да, Наверное, армию не прокачали еще. М -м -м. Даже не знаю, как выйти пересмотр прямо за хвоточек. Ну как это все точка -то Так, еще. вот так будет можно попробовать 2 этот уровень с ума как так быстро забыли О, -о, -о. О, -о, -о. А то там да. Yeah. Я не понимаю то чего. Ну, mm. По нм еще будет сейчас щтка. Найдите. А то здесь. Опазло, опасно. Куда выйдете, там шепот? ничего. может лодку построить, что-то замутить на как mm -hmm. чем как там дела. И все, это нет. Вот, да. Тоже я строй. Видите, я, я, я. Мы просто не нападаем, просто секретную ничку делаем. Там будет больше врагов кто да? вперед. Всё вперёд. Okay. Отлично. Экономикор образовался. Okay. такой клак-клак, ага. Uh -huh. Ладно. Корабль. И еще раз забирай. нормально такие. по графу не ну, помню чем где не да что да. а, давай ты еще Будет да, вот, вот, вот, вот, вот. вот, круто Некоторые помещают, наверное, на войну, если там нужно. Ну, тут можно, потом, борьбовом туда, с заморозкой, мне жалко. Да, просто пойдем внутрь, чтобы он вообще жестко пас, я думаю, что Почему бы и нет? Все об этом знал. Я подъем. Там к Давайте собсиселом. О, что тоже А ну-ка, джида сюда, прыга, прыгай, О, коты вот до конца, в принципе. Там скажем, ой, по ним чуда Я буду экономить. кучу. тебя. у Как там у вас? Уже армада. Уже опасность. Чувствуем. А. Тоже никто. даже увидет осякать здесь в там может быть тоже арты приготовятся реально было бы классно идет к нам, а скорее бы. Окунись, слушайте, медя, наводенька, ну маленько все. У нас стоп у нас база, че, я... а, уже. Ну, Она попробует пописать, и там занята точка. Такие Я просто не Попроще. по перенесуем попроще. реально, арду мощный. Четвертого я у меня снимал, кстати, нормальные такие вот. Ну, тоже отпустил. Не знаю, что мы поигрываем. как это понимать, дело. Атакуй по полной что нас уже грызет. У тоже матрицетро как там нормально ага. okay. а вот то чувствуешь что у меня у меня с копами новые к новым убить давать 20 штуки христи реально будет смешно гонала куча запускать не делаем погнал 28 штук нам ману таки постарались Стандарт, врагов нет, тогда, блин, там врагов нету пожалуйста вынимайте кушку там аут курить о чем будем что вы атакуете лучше вам за сюда проверить друг какие там еще так давай ка здесь посадка здесь сразу атака что ж такое да блин твою ж махнетову а нас нападают вокруг круг вокруг от него уже давай пока надо прыгать прыгай, танцы давайте что-то по прямому идет? класс по прямому тебе очень классно угу. давай рубай ну прям по срединке слушайте реально прикольная тактика так, ну бой а, так это Вот чувство что и реально проиграем чем делать коститесь о давайте спать спать я кушаю все давайте атакуем ну, В принципе они даже будут как тут жестко вас вот кусать как они уроя снова количество, на количеством ладно в принципе, подались так скажем под волки играть хватит говорят это нормально. мы тогда собирать вокруг базы нашей все это мы выиграем они удлиняют время точка в принципе да в принципе ты прав поэтому где тут у нас уж он и тенуемся все морточки меняем здесь <с> уже пора да мы кстати обойдем дорогой другой чем бы и нет ну, в принципе такуйте. только шраж а еще воевать программу давайте врубайте эту толпу больше такой арты не было а кусайте <laughs> капец блин а потом будет гно копать или воевать в принципе И все тут еще немножко есть атакуйте атакуйте просто в лоб лоб У нас экономика просто растет немножко так поврубля, поврубаем пойти думаю будет давай давай врубайте его так, давайте прям знаете вот так вот, чтоб враги не успевали бы все. Нормально все же у нас. сейчас грубим. 3, 2, 1. Рубаем тоже. Вот такая хорошая артешка. Что... не ожидали. Ну все, пол почти вруби не наши храмы кому а даже знаете должны думаю, вот такие вот... толпы то да, ладно толпы хочу знать там центр врага да все же тут есть давайте немножко порубим. хватит говорить тогда чтобы при при принять базу врубили блин так это мои здесь Окей. все мои войска эм, собрать и ждать еще мы захватим точку уже можно уже нападать принципу нас полно нападает. Пополненько. Ну тут нападают. Офигеть, а напали на молжежи. А, я думаю, не нападу лучше, конечно, меня нужно подобрать, конечно. Эй, а это почему? Вы будете мне сейчас помогать? Мне? Нет. Помогите, пожалуйста, тут пару. Там и канаки мы должны выиграть еще Вон. атакуйте силы обмен атакуйте Что ж такое и там атакуйте вот. давайте мы заберем все ресурсы и врага тоже в принципе давайте проверим. возможно враг еще там ну врага тут не балсал смысл что, Воруем. Воруем. Ладно, а нам только нужно плаза уничтожать? День уже час выиграть но ну, мое вообще-то плабака. Все, где-то последнего или где-то еще. М -м по-моему там еще. Ну, как орда, слушай. Мне так нравится орду эту трогать? Что ты пытаешься? Реально, решай, орда. Все будет так продолжаться, все будет непокаять. Нашел, нашел. Тут у него орда. Так, это же красиво. Это те мира, типа. У меня почти орда врубляна. Вру вру не слушайте меня нас прям знаете по армию яйца чуваки тут два зарушают ну тут вот можно и построить и тут и тут, а, тут там под немножко вообще не хватает. Так что будем делать, Ой, блин. Так вот еще нападать врагов, защищаться вот, от врагов, нам нужно. Нам там тоже кстати инструментом Не обидели кусать? Нужно вас там враги кстати 10, 0 запускай немножко порубали их там, пару штук но если будем экономить друзья то работа, так с работы, так все все собрались значит Встретим себе вот здесь на этом левом не а может быть тут может быть тут тут тут тут давайте там И тут а По так потому что врубать там все равно построено, как он Тоже казарму хочу. Как он красивый. Посмотрим немножко. Или он тут еще. будет? Поднимаю. Он Как он Он, он, он, он Идем сюда. А, давайте врубать, -то делать. -то запускать. как поделать, пускать, хоть как-то врубить ее. Вот тут дать усевать, чуваки, а как там наш напад? Ну хоть что-то собирать, ну не знаю. На счет. А что, ничего не собираете? нас что все круги? Какой-то так. Ремонт к дубу по быстрому да? к дубу бы. хоть но и нет тут уже враг У меня с напал кстати думаю что он играет но оказывается не больше же тут о майга только псов по количеству хочешь врубать это же по количеству так, что Ар -дон -ар -дон. друзья как вы это играете перестала непонятная игра а, я понял немножко. Нет, я не хочу проиграть. Ора, не понимаю, как мы выиграли. Повтор хочу посмотреть. Непонятно, о а че... Можно за чего-то? О, нет, за русскую очень будет долго Скорее дать, нет, скорее мы так выиграли. А что целые друзья, обалденно. Давайте еще одну катку такой же арда самое главное мы получаем еще квесты давайте заберем это очень важно тогда мы тоже золото золото золото значки открыты ага квест квест квест и новый золотой значок Где я буду тун, тун, тун, тун, тун, тун. конфетка мы откроем Ой, блин давайте 50 и так у нас вот кристалл 5 x ну я начинающий нормально давайте отменим получим забрали 180 стоит 23 дня я наверно не успею ну ладно давайте еще одну катку один один нет хотя 2 на 2 а тут квест нет завтрак всем удачи пока